Если приходит отписка, как надо действовать. И, собственно, я вот по этой методике начал все это применять. Mm -hmm. Они начали разворачивать ее обратно. Все хорошо, там приезжает э, там, кто из Роспотребнадзора, потом там из префектуры. А сектора классно, все стоят, все соответствует соответствии с санитарным и политическим заключением. То есть, меня делали дураком. То есть, я тут как бы пишу письма, mm -hmm. а они приезжают, а все на месте. Mm -hmm. да. И, да. Да. Ну, залезли, подвинули в да. да. да. да. они раза так 3-4 поворачивали, в итоге все закончилось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 Вы сколько дозу получаете? Да. А доза эффект, кстати, для гражданского населения не учитывается. Да. А если мы вспоминаем санитарные нормы 1970 года, где четко было прописано, что для населения 1 микроватт предельно допустимый да. уровень излучения. А в производственных условиях, кто работает с СВЧ-источниками, 200 микроватт за смену за 8 угу. часов 25 микроватт.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 Нужна высокая скоростная беспроводная связь. Да, мне не нужна. И мне не нужна. Да. Вот у нас не. здесь есть вот, оптоволокнос. Чем дело так вот на сегодняшний день? Ты как-то этим занимаешься? Или а, так, нет, я оттуда я Или... переехал. Тです. Переехал, вот. молодец. Оттуда Правильно. переехал, боролись очень аккуратно. То есть э, мы понимаем, что есть и опасность всей этой борьбы. Потому что у нас палка это была единичная.